Среди руек под небом серым, Когда война греметь устала, в душою детской обгорелой На скрипке девочка играла. Она играла с чувством, с толком, Струились звуки без ошибки И поцарапанно осколкам Изогнутая дека скрипки. Лились печально и сурово Из-под смычка за ноты и ноты, И ей казалось, будто снова Сходились смертные схватки роты. Казалось ей, что мины рвались, И как дома вокруг валились, Когда в подвалах укрывались те, Кто за мир и жизнь молились. Жестокость, гибель, кровь и пламя Под смертью каждый миг ходили. Они а не, не гимн, не знамя, Они а страну свою любили. В садочке батьку схоронили, Крест детской ленточкой связан. За что же вы Донбас бомбили? Вам ваш народ войной обязан. Донбас я знаю. Вновь вас прянет, хоть кровоточат в сердце раны. И девочка счастливой станет, не позабыв погибшей мамы. Я видел среди машин разбитых, среди воронок и развалин, скорбя о тех, кто был убитый, жалея тех, кто был поранен. Забыв войну, забыв про страхи, Без слез горячих, без улыбки, Среди развалин волновахи Играла девочка на скрипке.